Сегодня выпуски упражнения со жгутом. Всем привет! На связи Кузнецов Никита, мой канал «Настольный теннис для всех». А сегодня я хотел бы поговорить о упражнениях со жгутом. Это обычный медицинский жгут, как вы видите. Он продается в любых аптеках, не какой-то специальный, который продается в спортоварах с петлями для рук. Обычный медицинский жгут, который занимает достаточно мало места, как вы видите. Упражнение со жгутом очень полезны, Можно выполнять упражнения на ноги, на руки, на спину, на кисти, на шею, на пресс. В общем, масса упражнений. Но мы занимаемся настольным теннисом, я надеюсь, те, кто смотрит. И сегодня я хотел бы поговорить именно о специальных упражнениях со жгутом, которые будут полезны для игры в настольный теннис. На видео я записал пример своей тренировки, давайте сейчас его посмотрим. Итак, мы рассмотрели упражнение со жгутом, как вы обратили внимание на видео, я его примотал к обычной батарее, это надежный способ крепления, будьте внимательны, чтобы жгут не отвязался и не доставил вам какую-то травму, и по жгуту, по его длине, то есть вы выбираете для себя оптимальную длину, если чувствуете, что уже нагрузки вам мало, то укорачиваете длину жгута и тем самым увеличиваете нагрузку, и плюс, по его обмотке кто-то крепит его просто за кисть, я заматываю его таким образом и держу здесь мне удобно. То есть, в принципе, это все по своему усмотрению. Итак, друзья, ставим лайки, нажимаем палец вверх. С вами был Кузнецов Никита, канал Настольный Теннис для всех. Играем настольный теннис, любим настольный теннис и до скорого. Всем пока!